Это блюдо называется «Баранья лопатка в пиве». Это будет очень долго, но будет очень вкусно. Друзья, я хочу с вами поделиться этой бараньей лопаткой. Я ляпнул маслом что? Это вообще-то выходная футболка. Привет, друзья. Привет, мои дорогие подписчики. Сегодня я готовлю баранью лопатку. Баранья лопатка в пиве. Обалденнейший рецепт. Он очень классный, но я его еще улучшил, даже усовершенствовал. Эта лопатка весит 3 килограмма 100 грамм. Посмотрите, вот так выглядит лопатка от хорошего барашка. Но мне попался очень старый баран, и это очень жесткое мясо. Поэтому сейчас я положу лопатку в маринад. Эта лопатка уже мариновалась в самом лучшем маринаде для жесткого мяса. Этот маринад сделает самое жесткое и твердое мясо вкусным, мягким и нежным. Именно в таком маринаде лопатка пролежала 2 дня, то есть 2 суток. Как сделать такой замечательный маринад, ссылочка вот здесь вверху. Теперь я возьму и эту лопатку, нашпигую чесночком и салом. Чеснок, сало и гарночарка горилки. Вот это настоящая мечта любого мужика. Беру нож для шпигования. И шпигую баранью лопатку салом и чесноком. Делаю вот такие прорези. И вставляю сюда кусок сала и дольку чеснока. Я нашпиговал баранью лопатку и салом, и чесноком везде. В каждый кусочек мяса я воткнул и чесночок, и сальцо. Теперь я слегка смажу всю лопатку обычным растительным маслом. Формирую из куска мяса красивую баранью лопатку и обматываю кулинарным шпагатом. Это блюдо называется баранья лопатка в пиве. А где же пиво? Друзья, я уже говорил, что эта лопатка из очень старого барашка. Она очень-очень жесткая. Поэтому я ее мариновал. А теперь я ее поставлю на свой любимый режим для самых жестких кусков мяса. Это температура 100 градусов, медленное длительное приготовление. Сейчас я Лопатка будет прогреваться в духовке, которая разогрелась до 100 градусов, не меньше 2 часов, чтобы она только стала тепленькая. И после этого я начну вести отсчет времени приготовления. Но, когда лопатка будет прогреваться, с нее бы слегка вытапливаться жирок. Бараний жир и тот жир э, сала свиного, которым я ее нашпиговал. Поэтому, когда уже жирка будет достаточно, я его соберу, а уже потом будем заливать лопатку пивом. Чтобы лопатка не сохла, я накрываю ее сверху фольгой. И ставим в духовку. Это будет очень долго, но будет очень вкусно. Красота! Баранья лопатка... Стоит в духовке уже 4 часа При температуре 100 градусов Может быть 105 Это обычная механическая духовка Поэтому я проверяю температуру пирометром Я налью сюда немного пивка Прямо в эту подливку Какая образовалась Пиво будет потихонечку испаряться И давать именно ту необходимую влагу Какая поможет мяску стать мягче Вот так Просто прикрываю фольгой и еще убираю в духовочку. Уже через каждые полчасика можно будет мяско переворачивать на другую сторону. У меня вот такая хорошенькая баранья лопатка. Она весит 3 килограмма 100 грамм. И я ее уже приготовил. Сейчас я расскажу, как это было. Баранья лопатка у меня попалась из барашка, который был очень старый и очень жесткий. Поэтому я нашел сам и опробовал рецепт. Маринада для самого жесткого мяса. И я его сделал. Как этот маринад делается, ссылочка вот здесь вверху. Это мяска мариновалось в маринаде двое суток. После этого я его запекал при низкой температуре. Температура была 100 градусов плюс-минус 5 градусов. Два часика мяско грелось в духовке, пока оно потихонечку начало набирать температуру. И еще пять 5 часов оно медленно-медленно там отдыхало. Я не знаю, насколько оно мягкое, но это самая лучшая температура для самых жестких кусков мяса. Пахнет великолепно. А здесь мой пшеничный самогон. Под мяско. Оливки, огурчики. А вот здесь еще и каперсы, и баранья лопатка. Хрустящий огурчик. Ну-ка попробуем, как эта лопатка приготовилась. Там косточка, а здесь мяско. Хорошо. Пахнет классно, именно пахнет баранинкой, очень-очень утонченный, элегантный аромат маринада, в котором баранинка отдыхала. Но самое еще интересное, какая она на вкус. Я верил, я знал, что вот такое будет мягкое. Друзья, я хочу вам рассказать, какой это был жесткий баран. Даже седло из барашка было настолько жесткое, что его невозможно было кушать. И вот я нашел способ, как с моим маринадом сделать самое жесткое мясо вот таким мягким. Лопатка сама по себе очень жесткая, но то, что сейчас я кушаю, у меня просто мурашки по телу, настолько оно все классно. Покажи мурашки. Видите? Да, да. Пшеничный самогон, зима, мороз, мясо, огурчики, оливки, баранчик, вообще праздник удался. Я так долго ждал, пока приготовится бараненько. Я ничего не кушал, поэтому сейчас такое приятное тепло разливается во всем теле. Хочу откуда-нибудь еще отрезать кусочек. Как же оно там? Вот с этой стороны. Вот это сверху. Это была сороччина. Я ее не срезал. Вот. А потом уже пошла мякоть с лопатки. Кстати бы... Пока вы еще не знаете, эта баранья лопатка готовилась в пиве. Там было немного хорошего светлого пива. Посмотрите. Вот это все должно быть самое жесткое. Какой же оно будет на вкус. Как я хочу поделиться с вами не только радостью от того, что хорошо получилось. А именно Мясо. Я, друзья, я хочу с вами поделиться этой бараньей лопаткой. Mm. А теперь капельсы. Mm. Капельсы класс. Mm. Друзья, я желаю вам мира, благополучия, любви, достатка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 С новогодними праздниками. А теперь оливочка.